Почему у нашей власти лидеров уже нету, есть только босс Лукашенко, и почему у нашей оппозиции очень мало лидеров, а часть лидеров стала тоже боссами, и какая разница между лидером и боссом? Я думаю, что... Данное видео, если вы до конца посмотрите, поможет лучше понять проблему нашей страны. Итак, кто такие лидеры, а кто такие боссы? Лидер ⁇ это харизматичная личность, которая своим примером помогает окружающим людям сделать что-то значимое, великое и достичь каких-то поставленных целей. Босс, ему уважение не принципиально, ему не нужно, не нужно на своем примере вдохновлять людей на свершение подвиги. Он действует с помощью силы. На первом слайде вы видите, вверху находится патрон, босс, вот, который сидит в своем кресле и с помощью, например, милиции, силовых структур, закона заставляет людей что-то делать. На нижней части картинки увидите лидера, который сам первым впрягается в какую-то работу и ведет за собой людей. Когда Лукашенко пришел к власти, он был лидером. Ему верили, он вдохновлял. Сейчас он действует по сложившейся привычке. Он опирается на силовые структуры, на громадный аппарат своей вертикали. И он уже демонстрирует силу, а не какую-то харизму, интеллект не вдохновляет людей. Чтобы лучше понять проблему лидерства, я расскажу об интересном эксперименте над крысами. Ученые исследователи взяли клетку, разделили ее на две части металлической перегородкой. В одну часть клетки посадили 20 разнополых особей, в другую часть клетки насыпали много вкусняшек, приготовленных щедрой дланью лучших поваров крысиного рациона. Крысы огляделись быстренько в клетке, увидели еду и давай к ней бежать. Ученые на металлическую перегородку подали электрический ток, крысы получили разряд, ощутимый болезненный и ретировались. И вот находится один лидер в этой стае, который пробует перелезть через металлическую перегородку, убеждается, что электрический ток отключили, перелазит, за ним бегут все остальные крысы, все кушают, все счастливы. Ученые, исследователи убирают этого первого, самого быстрого, решительного э, лидера и оставляют крыс в клетке. Опять находится лидер, который проверяет, убеждается, что ток отключили, перелазит и за ним все остальные крысы бегут к еде, кушают. Ученые убирают второго лидера. Включили электрический ток, а крысы сидят в клетке, боятся подойти, лидеров нету и все не погибают от голода. Причем ученые заметили, что... Каждый раз, когда они отсаживали лидера, крысам требовалось все больше времени для того, чтобы появился лидер. То есть, если в обществе, как в стае крыс, планомерно и постепенно убирать лидеров, то их появление требует все больше и больше времени. Первыми появляются самые сильные лидеры, потом слабее, слабее, слабее. Когда в стране... Жесткая диктатура одного человека, то данная система управления обществом и государством подразумевает то, что все лидеры, а лидеры, как правило, рвутся к власти, попадают в ряд преступников, врагов народа и напалмом лидерство выжигается во всей стране. Когда мы говорим про власть одного человека. Кроме этого, лидеров власть такая к себе на работу никогда не берет. Она берет услужливых, преданных, верных, слегка туповатых, но с преданным огоньком в глазах, если там перефразировать Петра Первого. То есть мы видим, что за 23 года просто лидеров нещадно, постоянно выдавливали и уничтожали. Лидеров у власти тоже нет. У оппозиции проблема лидерства тоже очень остро стоит. Кого-то на тот свет отправили при невыясненных обстоятельствах. Кроме этого, мы видим за оппозиционными партиями, если наблюдать, которые там по 20 лет, и у них лидеры не меняются. Даже в оппозиционных структурах которые обязаны быть динамичными. И они из оппозиционных лидеров постепенно превратились в оппозиционных боссов. То есть, если кто-то там, например, не согласен на три партии, думает, что включаются какие-то партийные механизмы, и быстренько ребята получают по жопе. Сейчас вот пошли протесты по этим тунеядцам. Уже появляются яркие, интересные личности там среди блогеров, среди активистов в областных городах Беларуси. Если в Беларуси появится лидер, лидеры, то ситуация изменится. Без лидеров э, ничего не изменится. Какой можно подвести итог э, сказанному, Беларусь э, загибается не только экономически, политически, социально, а все потому, что в стране нет капитала. И вторая проблема это проблема отсутствия лидеров, новых лидеров, которые могли бы своим появлением изменить ситуацию в стране и вывести страну из кризиса. То есть мы видим, что за почти 25 лет власти, власти Лукашенко, лидеров не стало как у самой власти, так и у оппозиции. В Стране нужны новые лидеры, и я обращаюсь как к власти, чтобы она у себя искала лидеров, которые могли бы повести за собой людей и что-то менять в государстве. И обращаюсь в то же к оппозиции, чтобы они создали все условия для поиска лидеров, новых лидеров, но в своих рядах.